Знаете, э, в русскоязычном мессианском сообществе в Израиле это примерно до сотни общин. Э, сейчас есть определенная полемика, то есть мы встречаемся, Господь дал очень хорошие отношения. Общины типа нашей меньше, больше, разные, и мы встречаемся каждые два месяца, примерно три месяца, и это уже больше, чем ну, во время пандемии начали встречаться, и это было определенное чудо. Мы решили, что у нас не будет на этих встречах никаких начальников, этих. все в горизонте. Встречаются, молятся, прославляют, поднимают какие-то темы. В последнее время стала подниматься одна интересная тема, которая у нас в общине тоже поднимается постоянно. Кто такой мессианский еврей? Кто он такой, этот мессианский еврей? Что выражает нас? Мы верим в Иешуа, да, разумеется. Мы верим во всемогущество Творца, разумеется. Мы верим в э, священные писания, их авторитет, безусловный, возвышающийся над всеми другими авторитетами. Но кто мы, что нас самоиндифицирует? Или мы, может, просто ну, еще одно протестантское движение. И все были немножко напряжены от этого слова. Да, мы еще одно протестантское движение. Нет, никто этого не хочет. Почему? Это не значит, что мы против. Мы братья и сестры. Но кто мы, как мессианские евреи? Что определяет нас? Друзья, друзья, друзья, я сейчас не спрашиваю вас, я проповедую. Я рад вашим мыслям, слух но я не, слуш... не спрашиваю вас. Но инициатива, она ничего, нормально. <свят> как ни странно, следующий международный мессианский встреча пасторов, которая будет в Кишиневе в этом году, тоже напрямую связана с этой темой. Кто ты как мессианский еврей? Там тема немножко другая, но примерная. Как не подпасть под ассимиляцию? Кто знает, что такое ассимиляция? Ассимиляция – это раствориться в среде народов, стать как все. Писание дает определенную самоидентификацию Израилю. И это будет глупо размыть это и сказать, а мы просто какая-то этническая группа. Ничего мы не этническая. Мы, конечно, этническая, но не совсем. И вы знаете, мы собирались нашими старейшинами-лидерами и обсуждали эту вещь, и вот сложилась определенная такая концепция, я с ней поделюсь с вами. Для меня вот это собрание, хоть много из нашей общины отсутствует, но смогут посмотреть потом на видео, даже где-то вот чувствую исторически – это должно быть, потому что повлияет на многих. Но прежде чем я подойду к теме, кто такой мессианский еврей, и я уже сразу кину такой намек, все, что связано со словом «еврей», по умолчанию связано со словом «заповеди Господней. И вы знаете, в христианско-протестантском мире так это или правильно, или неправильно, я не хочу про это сейчас даже говорить, просто хочу сказать, в христианском, особенно протестантском мире, люди говорят о себе, мы не под законом, мы под благодатью. Ну, нормально, говорят так, и пусть говорят, хоть почти все, кто говорит, мы под благодатью, все равно накладывают на себя целый ряд ограничений, брюки не одень хустку не сними, это сделай. То, то есть это тот же самый закон, только э, с другой толкованием, и то же самое на самом деле. Но пусть они будут называться условно благодатниками. Весь христианский, христианский мир, я только за это. Израилю есть кое-какие другие определения. И я хотел прочитать и разобрать сегодня эту тему. Возможно, не все согласятся. Но повторюсь, что в руководстве нашей общине мы обсуждали эту тему, несколько раз переписывались эти слова, возможно будет еще переписываться. И я буду рад вашим комментариям, но больше буду рад вашим молитвам. Я начну читать из Откровения, 12 глава с 1 по 5, и с 15 по 17 стих, сейчас поймете почему. «И явилось на небе великое знамение». «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами. И на головах его семь диадим. Хвост его влек с неба, третий сейчас звезд, и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежало младить, родить»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 «И спасти вслед, своей вслед с жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство еще о Мессии». Ну, даже если в Пшате разбирать этот текст, то, безусловно, женщина вот эта вот с 12 диадимами, солнце, луна – это Израиль. 12 – это 12 колен Израилевых. Причем тут солнце и луна – ну, это тот же самый сон, или то же самое мы читаем в Откровении Иосифа. Или если мы обращаемся к книге «Бытие», то там сказано про солнце и луну, чтобы оно было символами и определениями и освещало. В данном случае Израиль получил от Господа Бога предназначение освещать народом, как солнце днем или как луна ночью. И это как бы в Писании, это неопровержимый факт. Про это даже еще немножко поговорим. Младенца, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Я уверен, что это про еще говорится. И это то же самое выражение, которое Писание использует про царство, скажем, царя Давида или царя Соломона. И правил Давид жезлом. То есть управлял, не допуская никакого постороннего вмешательства, чтобы ничто иное не вошло как говорят сейчас в некоторых местах, чтобы никакие иноагенты ничему не повлияли и не нарушили. То есть жезл... Продолжаем. Я не буду говорить про дракона. Это сегодня не тема этого. Но здесь дракон струпает с прочими от семени жены. То есть, если это семя жены, то, безусловно, это как-то и каким-то образом связано с еврейским народом. То есть, это евреи по плоти или части, или... или, или процентные части еврейского народа, скажем, папа еврей или мама еврейка, а тот второй супруг не еврей, то есть это семя жены по любому и это семя жены символизируется в данном стихе двумя двумя факторами. Первый фактор семя жены соблюдает заповеди Божьи, вот здесь так и написано. В брань с прочими, а теми нее, сохраняющими заповеди Божьи. Если вы заповеди Божьи <coughs> прочитаете на иврите, то слово будет звучать: знаете как? Кто знает? Мицвота Дунай. То же самое, что весь Израиль говорит, нам важно соблюдать Мицвота Дунай, заповеди Господни, но второй фактор делает. Эту группу меньше, чем весь Израиль, соблюдающий заповеди Господни. И здесь говорится, имеющие свидетельство Ешуа Мессии. Когда человек имеет в себе свидетельство Ешуа Мессии, мы такого называем рожденный свыше. То есть, или ученик Иешуа, или последователь Ешуа. То есть, данные стихи, пускай не прямым текстом мессианские евреи, но да, говорят о евреях, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство еще о Мессии. И вот здесь я хочу немножко поднять вопрос, каким образом вот это слово вообще, мицвод, заповеди, заповеди, они связаны с нашим народом. И для начала хочу сказать, что никогда Господь поначалу не умножал заповеди. Кто помнит сотворение Адама и Хавы? Помните, да? И Господь Бог, сотворив человека, дает ему одну, всего лишь одну запретительную заповедь и штуки три-четыре поощрительные заповеди. Ну, типа так. От этого дерева не ешь, от всего можешь есть, плюс ты можешь плодиться и размножаться, Плюс будешь господствовать, плюс защищать и развивать сад. То есть, ну, видите, как бы все заповеди на одной руке. Пускай пять, четыре, семь, как мы истолкуем, не имеет значения. Мало. Если мы обращаемся, к примеру, к Слову Божьему, которое записано у пророка Иеремия, Иеремия, 7 глава,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 «Но такую заповедь дал им, слушайтесь, гласа моего, и буду им Богом». Этот стих говорит напрямую. Когда Господь Бог после жертвоприношения ягнят вывел израильский народ из земли египетской, Он не давал заповедей народу, кроме одной. Какой? «Слушайся, Господа Бога». И число заповедей значительно увеличилось, История Торы нам рассказывает. В книге «Исход» про это написано много. Когда народ стал поклоняться, играть и танцевать, а в нормальном звучании заниматься всякими безобразиями и грехами, оргиями перед всем золотым тельцом, после этого Господь сразу дал целый пакет санкций. Помните? Когда кто-то что-то делает не так, Евросоюз дает сразу пакет санкций. Толку от них, конечно, нету, но не в этом дело. Господь Бог дал сразу целый пакет заповедей. И если мы смотрим на эти заповеди, то, вы знаете, эти заповеди как бы должны быть как светофор. Если они мигают красным, туда нельзя. Если желтым, остановись, посмотри. Если зеленым, все нормально, ты можешь ехать. Ну вот заповеди все, все вот так вот примерно и звучат. И вы знаете, есть люди, которые, ну я не грубо обозвал многих протестантских верующих благодатниками. Ну, я надеюсь, вы не обиделись, Да. И они говорят, некоторые благодатники говорят, что вот Израиль на заповеди Митсвот Дунай надеется ими спастись. На самом деле это вообще не так. Вообще не так. Вы можете остановить любого самого ультра-ортодоксального ортодокса и спросить его, «Ты считаешь, что ты через заповеди спасешься?» Его ответ будет примерно такой же, какой мы говорим. «Рак бехеседелухим». Только благодатью Господа Бога я буду эсхатологически спасен. А то, что касается заповедей, то исполняю их как послушный сын своего отца, который дал мне целый ряд заповедей. И именно в этом суть Израиля. Израиль исполняет заповеди не потому, что боится, что Бог его ударит палкой по голове. Хасва халила». Но когда ты чувствуешь, что в твоей жизни начинает мигать этот красный или красно-желтый цвет, то ты должен остановиться. А если нет, ты потом получишь по полной программе. И многие знают это. Кто получал по полной программе, когда свет горел красный или желтый? Вот я вижу несколько, а, всего лишь пять человек. Э, немного. Значит, остальные в зеленом цвете ходят. Суть заповеди. Понятно, там есть другие сути еще. Есть пророческие. Есть многие заповеди, которые Господь нам говорит, и в них есть суть пророчества, что когда Израиль их делает, он восполняет какую-то пророческую мысль. Но сегодня проповедь не об этом. Хотя это часть нас. Но в основном заповеди, чтобы мы могли чувствовать, окей, здесь, помните, как в этом фильме «Туда не ходи, снег башка разобьет». Помните? Туда не ходи, это суть заповедей. А туда ходи, там нормально. И, и вот как бы вот на фоне этого, какие заповеди нам надо? Э, вы знаете, к сожалению, те верующие евреи, которые уверовали вне Израиля, приехали сюда, многие из них все равно стоят на позиции «мы благодатники». То есть и вот когда мы просто благодатники, здесь Баэрес Исраэль в Израиле, то люди местные, смотря на таких, говорят, что вас вообще выражает? Ну, хорошо, я, мы рады за вас, что вы веруете в спасительную благодать Мессии, Господа Ишуа Мессии. А что вы можете засвидетельствовать нам, Израилю, который на вас, минимум на... 2000 лет старше, и тоже, как говорится, Нилы шит, тоже знает Господа Бога. Как вы можете в нас, как Павел говорит, пробудить вот эту ревность? Помните, Римлянам 11 глава, не пробудишь ли ревность? И здесь нам приходится решать, как мы можем быть светом для нашего народа. Короче говоря, мы собирались, вот у нас было два дня, и мы с определенной группой из общины рассуждали, помолились, еще рассуждали, потом переписывались, еще переписываемся. И это, вот то, что я сейчас вам говорю, мы не обсуждаем сейчас такие вещи, которые верны по умолчанию, типа, я повторюсь, вера в спасительную благодать Творца или вера в то, что есть только... Шма Исраэль, Адуна и Лухейну, и Хад, или то, что Машиах, он божественный, и нет другого имени под небесами, которым надлежит спастись, или авторитет священных писаний, мы это, или действие Святого Духа не ставится сейчас на разбор, мы с этим полностью согласны. Мы говорим о теме, что определяет нас, как мессианских евреев. Я очень хотел бы, чтобы на каком-то этапе мы здесь, в нашей общине, кто захочет, может адаптировать это. Хотим записать это. Чтобы была вот эта вот вещь, про которую сегодня сказал Руслан. Ее можно назвать словом преемственность. Один, его сын и его внук. Помните, научи сына и сына сына своего. Чтобы вещи пошли по поколению. Чтобы мы не боялись, что мы сейчас имеем в первом поколении ревность по Господу, а наши дети уже вырастут, и у этой ревности большой не будет, потому что, ну, как бы классно, община есть, все двигается, просто нужно найти свой правильный момент, чтобы подняться на сцену, или начать служить там или здесь, и все, нет, это так не работает. Преемственность, когда ты берешь не только огонь сердца, ну и какие-то концепты, какие-то формы, какие-то вещи, которые делают тебя особенным: я вам дам пример: даже наши ортодоксальные братья, которые до сих пор не приняли Иешуа: смотрите, в десятках, сотнях поколениях они держат какую-то традицию, обряд, и их дети, вырастая, не задаются вопросом по этому вопросу. Это определяет их. Хотя нужно задаваться вопросами, что определяет меня. Все же я хочу зачитать 10 пунктов. 10 пунктов, которые могут показать нас, мессианских, нам, нашим детям, нашим внукам, внешним, и пусть это будет как бы такой диалог о самоидентификации. Никого не утомил? Все нормально? Я называю 10 сейчас. И я потом это опубликую на нашем форуме, и нашем Мишартим, чтобы каждый мог прочитать. И мы сможем потом это двинуть дальше, распечатать, чтобы это у нас было как Итак, первое... «Сие есть факт, неоспоримый священными писаниями, что Бог избрал Израиль и назвал его первенцем». И знаете, некоторые используют «а, я первый, первенец». На самом деле это глупо, потому что у первенца характеризующая черта не то, что он самый главный, а то, что он за всех ответственный, если вы понимаете, о чем я говорю. Недавно наша, не самая младшая, а предпоследняя дочка сдала на права. И мы решили с старшими благословить ее недорогим автомобилем. В Израиле это, ну, короче, мы уложились в немного денег. Мы, как родители, дали большую часть, и дети старшие тоже дали немножко. И у нее есть машина, на которой она сейчас пробует ездить. Она почти младшая. Угадайте, сколько мы дали нашему старшему сыну, когда он хотел купить машину? Ничего не дали. Он купил ее за свои деньги, и сейчас он с успехом и для одной сестры, и для второй сестры, и для третьей сестры покупает какие-то детали для их машин. Это задача первенца. Первенец – это не который тянет на себя всю рубаху, а тот, который видит нужду младшего и может свою рубаху снять. И это есть функция Израиля. Не всегда мы соответствовали ей как народ. И не всегда соответствовали ей как мессианские верующие. Но это то, чем мы должны быть. Но это статус, который Господь дал нам. Первенец должен видеть какие-то проблемы у младших и пытаться от себя отрывая помочь им. Но это факт. И знаете, некоторые говорят, «О, это превозношение!» Ну ладно, как хотите, называйте. Господь Бог сказал, «Ибо ты, Израиль, первенец мой». Есть у вас спор, есть у вас возражение, спорьте с ним. Ну как бы так написано. Израиль как первенец имеет обязательства откровения и милости Господней переносить дальше в другие народы. Как мы этим правом первенства воспользуемся, я не знаю. Пусть Бог поможет нам. Но если это понимание будет, я думаю, Руаха Кодеш, Святой Дух, даст нам шаги, которыми пойти. Это первый пункт. Второй пункт. Некоторым из нашей общины и в Израиле живущим он может быть важен и интересен. Мы верим, что все жители Израиля, я сейчас говорю только об Израиле, не являющимися по крови евреями, но верующие и желающие быть как природный житель земли, таковыми являются. Без обращения внимания на все утверждения Верховного Суда или Раменского Суда, потому что Тора говорит так, если пришелец захочет быть как природный житель земли, пусть обрежется и пусть ест Пасху, Песах, Мацу. Использует...» Это говорит, знаете что? Что если ты как не еврей, как часть, может, муж еврей или жена еврейка, неважно кто, или там бабушка еврейка, и ты приехал по этому праву, но ты говоришь для себя, я хочу быть в этой земле как Руф. Помните, Руф была такая, Моавитянка, которой вообще было запрещено. Руфе было вообще запрещено. Потому что Тура говорит одним словом: никто из моавитян и амонитян до десятого поколения, то есть она была пи, она была, не может войти в общество. но ее ввели, она стала прапрабабушкой царя Давида, прапрапрабушкой -пра Ишуа Мессии. Если ты, не еврей, но говоришь: этот народ, мой народ, я веру в Иешуа, я хочу жить как природный житель земли, подчиняясь то по Писанию, не по тому, что у тебя в Тавдадзеуте написано, не по раввинистической традиции, не по решениям богатца. В глазах того, который над всяким богатцем, и в глазах того, кто над всяким правительством, в глазах царя царей, ты являешься как природный житель земли. Третье. Мы верим, что евреи, уверовавшие в еще Мессию, не только не потерял свое еврейство, но на основании исполнения заповеди, которая записана в авторозаконии 18 глава, 18 стих, «И пошлет Господь пророк, или там слэш, вождя, как я, говорит Моисей, и кто не поверит в его, у того будут проблемы». Вера еврея в Иешуа не только не отменяет его еврейство, усиливает его еврейство. И это не место для кича. Значит, такой кич? Да, правильно. Выпендриваться. Это место для того, чтобы не стесняясь быть, кто ты есть. Нам не надо с флагом ходить, на котором что угодно будет. Написано, нам нет никакой нужды, я не очень даже поддерживаю эти штуки, бегать со всякими флаерами по городу, там раздавая чего-то. это Жить жизнью света – это то, к чему мы призваны. И это был третий пункт. Четвертый пункт. Он записан в Исаии 41 главе. Там сказаны такие слова. «Вот я сделаю тебя, Израиль, острым молотилом новым зубчатым». «Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер развеет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься о Господе и будешь хвалиться святым Израилем». Вы знаете, в этих словах и в подобных таких мест Писания немало. Бог определяет для Израиля место, как примерно в операционное место в руке хирурга скальпелю. Кто знает хирургов, которые без скальпеля может сделать операцию? Я только видел этих, не Кашпировского, а есть эти, как их, на Яве, которые пальцами, какие филиппинские, они там, это, это не про нас. Я сейчас говорю об обычной медицине, люди в белых халатах, у него в руке скальпель, или железный, или лазерный, или еще какой, и он им делает операцию. Творец – это вот этот вот в белом халате, а вот этот скальпель у него в руке – это Израиль. Именно поэтому те, кто говорят, а кто вы такие, вы одна из этнических групп? Нет, мы этническая группа но не на уровне остальных этнических групп. И это не превозношение. Это факт, про который говорит Священное Писание. И они говорят, я возьму тебя, Израиль, в данном случае сделаю тебя молотком, им разобью горы. Можно сказать по-другому. Сделаю тебя скальпелем в руках моих и буду исцелять, вырезать раковые опухоли из народов земли, которые заражены Вавилоном, говоря грубо. Теперь, это то, что я сейчас сказал, четыре. Это более такие теоретические вещи. Я очень бы хотел от вас какого-то фидбика письменного мне написать. Или старейшинам нашим, чтобы мы могли обсуждать эти вещи. А сейчас практически, просто практические вещи, которыми мы можем, то, о чем мы говорим, верим, трансформировать в наших детей. Передать следующим поколениям научи сына и сына, сына твоего. Мы верим в необходимость исполнения тех стандартных, старых десяти заповедей. Кто слышал такое слово 10? Помните 10? Нету. Шаббат, 5 10 заповедей, простые. Также заповеди кашрута. Кто не знает, что такое слово кашер? Все знают. Также заповеди Неда. Кто знает, что такое нида? Кто не знает, что такое нида? Ну, на, на, на другом языке вы не знаете, что такое неда. Неда – это определение женской чистоты, которые в еврейской среде крайне важны. И они описывают, когда женщина может быть в интиме со своим мужем, и когда нет. И это вещи важные по священным писаниям. Я не знаю и не буду комментировать их важность в отношении других народов и земель. Но для Израиля это вещь, которая в Писании подчеркивается многократно. И это важный поинт. Итак, кашрут, неда, шаббат и исполнение праздников. Что такое кашрут? Писание говорит про чистую и нечистую еду. Мы сейчас не будем касаться вопроса, можно или нельзя Молочное с мясным это большая традиция. Писания про это не говорят. Но мы да настаиваем и просим, настаиваем и просим, чтобы наш народ воздерживался не только Эрот Израиль, но когда вы езжаете за границу тоже от того, что ползает, хрюкает, гавкает, мяукает. Помните такое выражение? Вы не любите кошек, вы просто не знаете, как их готовить. Ну, я использовал грубый афоризм такой. Мы их не любим по другой причине. У меня есть дома кот, но мы его не едим. Мы едим то, что Писание говорит нам есть. Шаббат. Не делая... Давид, где ты? Сегодня ты хорошо сказал. В шаббат не делаем работу за деньги. Стараемся вообще не помочь человеку, поднять осла, Писание говорит, ну, поддержать, помочь, нормально. Но не за деньги. Не для, когда говорится, не зажги огня, смысл, не запусти производство. Но я бы воздерживался от любого напряга, связанного, неважно с чем. Писание определяет для нас, шаббат – это день для Господа, и день для своей семьи, и для общения. И если мы можем это делать, то Господь Бог даст благословение. Некоторые из нас, не зная этого раньше, потом решили остановить свои производства в Шаббат. И, думаю, получили благословение. Кто-то может сказать «Амэн» на эти слова? Кроме праздники Господни. Шестое. благодатью мы спасены. Это абсолютное утверждение, которое никогда не сходило с уст Израиля, и даже Израиля, который не верует в Господа Бога, который не верует в Господа и Спасителя Иешуа, в Господа Бога верует, а в Ишуа не верует. Знаете, что в синагоге в Емкипур основным заключительным провозглашением Являются такие слова. И прости нам грехи наши, не по нашим делам, но по твоему великому милосердию. Это что это? Благодатью мы спасены. Это то же самое. Но вместе с этим апостол Иаков говорит такие вещи. Вы благодатью спасены, но пусть вера ваша основыванное на уповании на всемогущего Творца и на понимании Писаний, выражается практически делами. А если этого нет, то у вас большие проблемы, потому что такими же являются и другие сотворенные Богом существа-бесы, которые веруют, но отошли и не исполняют то, что Он сказал. Я продолжаю говорить о практических вещах. Итак, я повторяюсь: шестое. Вера без дел мертва. Благодать Господа, да, мы на нее уповаем, но она в нас должна двигаться и помогать нам делать дела Господни. Седьмое. В нашем шабатнем или праздничном устройстве и мы хотим передать это не только вот тем, кто в зале, а тем, кто сейчас на уроках детских, и потом их детям передать, что верим в важность использовать шабатнюю литургию, понимая ее смысл и значение. Мы одеваем талиты, по Писанию написано кисти во время. Я сейчас говорю для евреев при свидетелях, которые приехали из дружественной нам общины, одевать талиты, как написано в Писании, особенно во время молитвы Миньяна, скажем так. Кипа – вещь пользительная, она ничего не определяет, но это больше традиция наша, которая нормальная. Соблюдение праздников – их семь – в Израиле Господних по числу ветвей миноры. Песах, опресноков, первых плодов, шавуот, нет, шавуот, труб, Йом-Кипур и кущи. Семь. Есть еще два хороших. Пурим и ханука. Ханука и пурим, точнее. Это вещи, которые часть нас и отречься мы их и не должны, и наоборот, поднимать должны. И если наши дети, я говорю сейчас за мессианских евреев, в этом растут и это хорошо понимают, то им не сложно быть светом и свидетельством для тех братьев и сестер наших, которые пока еще не веруют в Иешуа. А иначе... А у вас есть такие молитвы? Спрашивают моего сына в школе, где он учится. Он говорит, да. А вы делаете благословение на выносторы? Да. А как вы благословляете еду? Такой. И мы также. Это делает нас частью, неразрывной частью. Мы верим в важность встречи Шабатов. Знаете, у американцев я знаю много. Есть такая святая и по мне, по нашей семье, никогда недостижимая э, традиция, которую я дико уважаю, но не знаю, у нас никогда, не, никогда за 30 лет нашей совместной жизни, ну, получалось иногда, но не каждый день у них, они на семейный ужин собираются. Там, в 6 часов вечера всей семьей. Можно только в фильмах, я не знаю. Норман, это только Норман, it's only films, or you really every evening at 6 pm have dinner. Вы знаете, хотя бы один раз в неделю, на Каббалат, шаббат чтобы мы могли собираться своей семьей. Провозглашая кидуш, благословляя мальчиков по благословению писания, как Ифраим и Минаше, девочек, как Сара, Лея, Ривка, Верахель, провозглашая для них наследие, провозглашая бирката куханим и благословить тебя, Господь. Разве это не круто, чтобы мы могли это делать? для наших детей, а наши дети потом для своих. И важно этому учить Авдала. Я знаю, что даже наши, не все знают, что такое Авдала. Авдала – это отделение шаббата от остальной недели, когда в конце шаббат заканчивается, и говорит, Господь, благодарю Тебя за этот шаббат. И сейчас благослови меня войти в неделю. И есть еще вещь, которая... Подчеркивается в Писании неоднократно. Я сейчас это говорю для нас, мессианских евреев. Когда особенной молитвой молятся, не всякой молитвой, но особенной, хотя, может быть, и всякое, это уже, наверное, по усмотрению, ты мог повернуться в сторону Иерусалима, как написано, и обратятся к тебе глаза. Ца, э, пророк Даниил, допустим, так делал. Я перехожу в пункт 8 верим, я зачитываю прямо, что написал, верим в важность сохранения духовной преемственности в необходимости изучения с детьми таких молитв, как «Шма Исраэль», чтобы они знали это, «БЛП». «Шма Исраэль, Адонай Навшихаву, И «Люби Господа Бога». Чтобы дети знали это. И Та старая молитва, которую еще предложил своим ученикам, а «Авинушеба шамай, мочи наш», чтобы научили своих детей принципов, как проводить шаббат, как учить Писание понедельным главам, как наш народ учит уже две с половиной тысячи лет. И это неплохо, это глубоко чтобы могли учить своих детей стандартам Священного Писания. Девятая вещь немножко националистическая. И гости наши могут даже уши закрыть, а могут и не закрывать. Верим, что все, кто живет в Израиле, должны приложиться по полной, чтобы знать иврит. Я знаю, что некоторые не смогут, но чтобы наши дети максимально знали иврит. Знали историю нашего государства, и древнюю, и новую. Потому что те многие, кто приезжает сейчас из бывших стран рассеяния, они ни сном, ни духом. Они все знают про товарища Троцкого, Каменева, Зиновьева, Берию и Сталина. Но про то, через что прошла эта земля с 1948 -го года, не знают. И это очень проблематично. В Америке я знаю, что американское гражданство дают, если человек сдает экзамен на знание истории. Без этого не дают. Что? И языка. А у нас много благодати. Паспорт и 120 стран перед тобой открыты. Вот здесь да? мы уже не сильно этим гордимся. Еврейской терминологии. Я часто вижу людей, верующих, которые говорят, «Пойдем, в... верую в Иисуса Христа». Нормально, конечно. Но я думаю, в Израиле правильнее сказать, «Я верую в Иисуса Мессию. Последний, заключительный, нас вообще не касается. Касается вас. Но это часть того, как мы понимаем. По Писанию не еврей по крови, уверовавший в Иешуа Мессию и живущий вне Израиля. Для тех, кто в Израиле, я говорил во втором пункте. Не еврей по крови, уверовавший в Иешуа Мессию и не живущий в Израиле, не становится евреем. И не нужно, потому что от одной крови и плоти Господь сотворил нас всех, чтобы каждый народ нашел его, так написано в деяниях апостолов. Не становится евреем, но через Иешуа становится равным в семье Авраама Божьим чадом. Для такового основополагающимися стандартами являются записанные в Деяниях 15 главы предложенные Иаковым, Петром и Святым Духом правила. Почитайте их потом. Ничего не делать сверх сил, а то, что вам Писание определило. Но Израилю Божьему есть другие вещи, про которые я сказал раньше. Ну, вот это вот, наверное, все. Я вот эти вот вещи, 10 этих принципов, кину в нашу группу, Мишартим, чтобы вы могли посмотреть, мы сейчас со старейшинами хотим сделать маленькую брошюрку, чтобы она была у каждого дома. В этой брошюрке будет записана молитва «Кидуш», как не все знают наизусть, как благословить шабатний стол. Там будут записаны несколько молитв, которые записаны в Писании, но, может быть, проще будет открыть эту брошюрку и детей на ночь благословлять молитва Ишма и «Отче наш», чтобы они запомнили это и чтобы они могли сами читать. Я сказал сейчас вещи крайне рутинные и простые, но я очень надеюсь, что наши люди услышат их и смогут это трансформировать в своих семьях, как сегодня Руслан уже интерпретировал, что Хур учил своего сына и сына своего сына. А сын Хура учил тоже сын, и сына своего сына. И получилась свобода, и Божий свет, и способность ходить в тени Божьей. Только подумайте об этих словах. Ходить в тени Бога. То есть, Бог есть свет, какая тень у Него есть, у Него нет, Его Тень по умолчанию должна быть светом, но, но этот свет, который был на Бицалеле, был тенью. А это значит, что Бицалель, когда делал ту работу с ковчегом, он не сверялся с какими-то записями. Может быть, они и были тоже, но он внутри чувствовал. Некоторые, особенно кто мастера ручных работ, ты, когда делаешь какую-то работу, тебе в некоторых случаях не нужно... Твои руки чувствуют это. Мне один товарищ, он массажист, говорит, зашел в автобус, там было много людей, и он толканул какую-то женщину рукой и сразу сказал, Мария Ивановна, это вы? То есть он руками... Дела ей серию массажей и узнал ее. Я смеюсь. Женя, я сейчас рассказал историю. У меня один товарищ, он массажист. Зашел в автобус. Женя Остеопат. Это реклама. Он зашел в автобус. Там было много людей. И он так с толчка толканул женщину рукой. И рука его узнала ее тело. Он: Мария Ивановна, здравствуйте, вы куда едете? Такое возможно или это была шутка? Когда ты ходишь эль, в тени Господа Бога, то твоя внутренность, она чувствует, помните такие слова, и чувства, опытом научены к развлечению добра и зла. Не все мы можем знать, но иногда в тебе тренируется что-то внутри себя. И тогда ты чувствуешь, как двигаться. Я хочу помолиться. Давайте мы встанем все. Авинуша башамайм. Я прошу тебя, научи нас путям. Когда мы ехали с лидерами с горы, вдруг вспомнили Колена Рувима и Бениамина. Помнишь, Марк, да? Что они были специалисты в брани. Их кидали вперед, их не воины. Имели сноровку подстать современному спецназу. Но наша брань не против плоти и крови. Я прошу тебя, Господь, что ты дал бы нам сноровку духовную, и чтобы мы могли научить детей и детей наших детей. Я молю Тебя, Господь, помоги нам понимать в наших личных жизнях, что больше всего хранимого мы должны хранить, сердце свое, уповая на Тебя. На Твою помощь надеемся, Небесный Отец. Башем Иешуа хамашиях. В Амин.